всем телом, духом и душой. Прославлю Бога моего. Любовь твоя меня увлечет, влечет, где ты дам радость и покой. течет не мою реку. Ты достоин хвалы, достоин хвалы из наших сердец. своего всем телом духом и душой прославлю бога моего и Влечет меня плечо, где ты Там дам радость и, и покой, и покой, и пусть вола Иисус вечен. Бог и творец. Наш Бог и творец.